Если вам всегда интересно, как выглядят инопланетяне, вы можете сначала взглянуть на них, чтобы составить приблизительное представление. Мадагаскарский Ай-Ай, вымирающий лемур, похожий на гибрид панды, крысы и енота, который можно увидеть в научно-фантастических фильмах. С большими глазами, длинными тонкими пальцами, огромными ушами и большим пушистым хвостом Ай-Ай – одно из своеобразных млекопитающих. Научно известный как Дебентония Мадагаскараенсис Ай-Ай, выживший, живущий на деревьях и питающийся в основном насекомыми и червями. Своим длинным тонким заостренным средним пальцем айай -ай стучит по коре деревьев, внимательно прислушиваясь к насекомым, которые роют дерево. Найдя добычу, лемур использует свой причудливый палец, чтобы выловить насекомых и съесть их, чтобы перекусить. Костистые пальцы также полезны для зачерпывания мякоти манго и мякоти кокосовых орехов. Для защиты айай -ай никогда не спускается на землю, выбирая укрытие в развилках больших деревьев. К сожалению, учитывая их странные черты и внешность, аяи воспринимаются местными жителями как предзнаменование неудачи, которые убивают их на месте. Незаконная охота и разрушение среды их обитания делают дикую природу трудным местом для этих млекопитающих. Если бы взгляд мог убить, то китоглавый яист, также известный как китоголовый яист, мог бы убить вас за секунды. Китоклюв получил свое название от своей гигантской головы в форме башмака, которая легко приносит ему награду за самую уродливую птицу. Если быть честными, китоглавый яист выглядит так, как будто его нарисовал ребенок с гиперактивностью. Воображение и темное чувство юмора. Кусоклюв, известный в науке как рекс представляет собой большую птицу, которая, похоже, может атаковать в любую секунду. Обладая специализированным клювом, желтыми глазами и пятифутовым размахом крыльев, кусоклюв использует технику охоты, известную как обрушение. Это означает, что когда они видят добычу, они атакуют ее с внезапной силой, которая исключает любые шансы на выживание. Эта техника особенно странна, учитывая, что они могут оставаться неподвижными в течение нескольких часов, что делает их очень опасными для ничего не подозревающей добычи. Хотя китаклюв в основном молчит и использует свой холодный взгляд, чтобы отпугнуть любых хищников, он также может быть шумным. Он известен звонком, который звучит как автоматная стрельба. Во время гнездования они хлопают нижние и верхние челюстями, создавая повторяющиеся взрывы, которые звучат как что-то прямо из Второй мировой войны. Если бы мать природы когда-нибудь сняла фильм ужасов, эта лягушка с метко названным ужасом была бы идеальным злодеем. Этот устрашающий горбыль из Центральной Африки, которого также называют волосатой лягушкой, отличается прядями волос, которые растут на его спине и ногах. Тем не менее, волосатая внешность – это не конец истории этой амфибии. Ужасная лягушка наиболее известна своей способностью ломать собственные кости и мгновенно образовывать когти. Это похоже на что-то прямо из фильма Уэса Крейвина. Лягушка – живой дышащий убийца. Задние лапы жуткой лягушки, известной в науке как тречебатрачас робостаз, состоят из костей, спрятанных прямо под кожей. При угрозе мышцы, связанные с костлявыми когтями, сокращаются, обнажая когти, используемые для нанесения ударов по врагу. Помимо когтей, лягушки получили свое название от волосатой кожи, которая играет важную роль в период размножения. У самцов лягушки появляются волосатые пряди, чтобы в них попало больше кислорода, чтобы восполнить свои маленькие легкие. В Камеруне платоядная лягушка является популярным кулинарным лакомством местных жителей. Учитывая их жестокий характер, копьи используются для нанесения ударов на расстоянии, что делает их смертельным вариантом для ужина. Креветка-богомол или стоматопод – одно из самых красивых морских существ, предрасположенных к вспышкам ярости. Известно, что энергичный подводный хищник наносит один из самых сильных ударов в мире в пересчете на фунт за фунт. Исследования показали, что они поражают силой пули 22-го калибра, разрушающей силой. Креветок-богомолов нельзя даже держать в стеклянных аквариумных коробках. В мире насчитывается более 450 видов, хотя это ракообразное обитает в тропических водах. Коричневый, красные, синие или зеленые, они обладают теми же характеристиками, что и существа территориального моря, обитающие на коралловых рифах. Учитывая их поразительную мощь и стиль атаки, креветки богомолы часто нацеливаются на животных, которые намного крупнее их самих. Чтобы убить свою добычу, они используют пронзающие или разбивающие приемы, которые одинаково смертоносны. Интересным аспектом охотничьего стиля креветок богомолов является то, что сила, необходимая для поражения цели, вызывает испарение воды. Это означает, что даже если первый удар не убьет добычу, последующий резкий взрыв чрезвычайно высокой температуры и света завершит работу. Австралия является домом для некоторых необычных существ, но утконос возглавляет список самых странных видов. С момента своего открытия ученые задавались вопросом, как им следует классифицировать утконоса. Они просто никуда не вписываются. Они откладывают яйца, как курицы, кормят своих детенышей молоком, как коровы, и охотятся под водой, как тюлени. Утконос, отнесенный к группе млекопитающих, называемых монотремами, является уникальным млекопитающим, известным своей способностью откладывать яйца. Обладая характеристиками млекопитающих рептилий и птиц, утконос одно из самых адаптируемых существ природы. Но хотя утконос может выглядеть странно, его невероятные навыки полезны для выживания в дикой природе. Детеныши утконоса слизывают молоко со специальной кожи, которая потеет с молоком, обеспечивая столь необходимое питание. Плавая в воде, утконос питается на дне мутной воды а его клюв действует как электрический датчик для обнаружения похороненной добычи, такой как креветки. Когда ему угрожает опасность, самец утконос имеет ядовитую шпору на задних лапах, которая защищает от хищников и других самцов. Самки используют свои хвосты как идеальный естественный инкубатор для яиц, гарантируя, что детеныши вылупятся в любую погоду. Итак, если оставить в стороне загадку, утконос – это круто.